Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людям. Вы это написали после его встречи с чиновницами Чудовищный. и Моё матерями военнослужащих. Он сказал женщине, потерявшей сына, что твой ребенок мог бы сдохнуть, как алкаш, или в автокатастрофе, а тот погиб, как герой на поле битвы. Скажите, он искренне так думает, или это маска? Мне кажется, что он говорит то, что уже, так сказать, а, а что ему еще остается говорить? Он он, он произносит вот эту конструкцию, потому что это единственное, что осталось ему сказать. Он, он загнался в тупик, потому что он не может сформулировать, зачем эти люди там воюют. И вот он говорит, что они воюют, потому что так сказать, всякое это лучше, чем сдохнуть от водки. Хотя я даже не могу сказать, а почему это лучше. -то? От водки человек умирает, находясь в каком-то... сказать, э... Неизвестно по какой причине. Да нет, но он вот напился, он, и у него там какие-то фантазии в голове, он там сильный, красивый, так сказать, он кайф испытывает. А тут ему, так сказать, ноги оторвало, он истекает кровь. Конечно, лучше уже от водки умереть. То есть это бесчеловечная фраза, за просто он не может сказать, зачем бесчеловек. погиб да, с этой женщины. Есть, есть знаменитая история про Шестаковича, как какой-то его старый товарищ просил его послушать его сына. Вот. Сын сочиняет музыку, и вот он, так сказать, хотел, чтобы Шестакович обязательно послушал сочинение его сына. Шестакович долго уходил от этого, потому что вот эта вся, так сказать, графомания, она так сказать, была ему противной. Ну, тут уже, наконец, он, сказать, ну хорошо, значит, он, давайте. И вот он ему там два часа мучил его своими сочинениями, играл на фортепиано, Шестакович, так сказать, смиренно все выслушал и так далее, и так далее. Он сказал, ну как? Он говорит, ну что Лучше, чем водку топить.